Вам обращается Урал. Обращение к участникам Народного собрания в защиту российской науки. Трудовой коллектив Института минералогии Уральского отделения РАН крайне возмущен принятием Государственной думы РФ 18 сентября 2013 года федерального закона Российской академии наук. Несмотря на многочисленные обращения научного сообщества, власть, проигнорировав их, приняла закон, уничтожающий проверенную практикой систему управления научными учреждениями России. Мы считаем, что проведение в жизнь такого закона в том виде, в котором он принят, уничтожит многосторонние связи учреждений и академии, разрушит сложившиеся научные школы, а руководство академическими институтами фактически перейдет из рук ученых в руки чиновников. Я добавлю от себя далеко не лучшего образца. Трудовой коллектив Института минералогии поддерживает участников Народного собрания, организованного профсоюзом работников РАН, Всероссийским общественным движением «Суть времени» и организацией «Радическое всероссийское сопротивление». Мы требуем обеспечить общественный контроль за деятельностью так называемых эффективных менеджеров и присоединимся к требованиям организаторов поставить реформу науки под гражданский контроль, прекратить вестернизацию российской науки, выгнать из российской науки эффективных менеджеров-недоучек. Признать науку стратегической отраслью коллектив Института минералогии Уральского отделения РАН.